тоже а, ждем вход лучше. Вот там сейчас заодно... А, еще лучше, окей. А, ну да, там нормальная гвардия, рыцари, глайдер и так далее. Даже к не успеет прийти. Штаб уже охреначен. Теперь да, пострелять хотя бы. Все, минус окончательно гвардия. Что-то мне подсказывает, что я не успею получить у командира грейд на демон-принцею. Ну, поехали, сейчас будет весело. Кстати, интересный факт. Данная миссия, если вы за имперскую гвардию, является самой легкой в компании. На лёгкую гуминстоун, что ясно. Это... Что за... Вы чё, блядь, там говно обжрались, вы чё там? Как бы, блядь... Это... Ну, типа... Ну, типа сбалансированные силы. Угу. Я, блядь, смотрю, тут... Один штурм охуительнее другого, блядь. Серьезно блядь. Полностью комплектованный отряд десантуры. Дерьма обожрались. Я дам все за великую силу. Блять, а чего я летаю там, блядь? А, вихрь. Чё, ну, да, ну да, ну да, пошел я нахер, блять. Блять, не миссия, а пиздец, порой какой-то, блядь. Так, ну мы все ближе ближе к крепости. Но с крепости, на самом деле, это будет тут жопа. Это я помню. Веселая. Это это ты до крепости у десанта все легко. Ну вот как ты доходишь до крепости... Там начинается... Угу. Это было это Не, не, был. не надо бы его отправить на тот свет. Для для росы, да, дев'яренький. что Вернулись и пришли Жажду, кроме нельзя удалить. их Ну вот а и все. Бою! Ну вот вам засранцы на ту карту. Не, ладно. Сам достаточно... Ну, у них жопа в начале была, честно. Вот только в начале, и не более. Так, ну у меня, получается, осталось две награды. Пять оборонительных миссий плюс пять убийств. Да, до пяти тысяч мне еще косарь почти. чё до хера. Так, в этот раз я сразу пойду уничтожу одного компа. Только потом пойду, блядь, уже второго сдерживать, чтобы сделать какую-то базу себе адекватную. А не как тут, блядь, было. пошла у меня есть идея. После того, как я захочу эту локацию, не как идти на Тау сразу. Кстати, а можно же... Я знаю, как можно сейчас сделать спокойно, будет 5 миссий на удержание. Надо просто сейчас почищу Эльдаров захватить. Ну, Эльдарскую эту. Что Локацию захватить или не идите. париться. Мне открыто Стаси. больше, чем ты можешь себе представить. Блядь, еще один сдох. Мрут как Мухи. Ну, Тау, давайте, нападайте, я вас жду. Кстати, какого черта здесь на картинке изображены Легион Детей Императора? Так, ну теперь ждем две атаки на себя. Первая. Ша будет вторая. Так, что у нас здесь осталось, значит? Насу. Насу. А, да. Я что тут недалеко от этой территории поэтому. Давайте еще один ход пропустим. Я подожду, пока на меня сука, нападет кто-нибудь из них. Конец. Всё, на следующий варгир мы берем наконец-то Демон принца Ух. Так, ну что Ту -ту -ту. Я думаю Тау оставить напоследок Поехали, Эльдаров Хотя нет, в пень, блин, лидаров вынести, в принципе, несложно. Там миссия просто долгая. Как? Ну что, пиздец начинается, блядь, дамы и господа. Присаживайтесь поудобнее. И мы поехали, Будь блин. Стоит Я повелеваю темными силами. Пришел за вами. Это последний раз. Чувак, Командные центры! Я не твой не Командный центр, ладка на связи, скелеты, кризис, к Центр, каем! В Крунском квартале на связи! Мы защитим его командира! Не стой! Отбились Как обычно, половина Фигня. гвардии строя, сразу же полегло, блядь, потому что нас, <смех> сука, сморят, как, блядь, что? что, что. На да, без передовой базы, конечно, живется пиздец. Куриного, потому что вот это все, что еще сейчас я могу просто иметь сразу. Но взять передовую базу, это, блядь, сложнее, чем взять любую столицу здесь. <смех> оказывается, камера зависла. Да, я этого не знал. О, вот это весело. А если этот раз независим... Повели темными силы, блядь, блядь чтобы <свист> <Ебать> мы меня несли <диспалярочный. свист> почти. А, отряд. Трат... Ну, да, не Так, тем временем мне еще базу пиздят. И бомба. Вернулись. Да не то слово. Силы хаоса. Да, блять, вы издеваетесь? Вы чего, не может уничтожить до сих пор, блядь? Стес, блядь. Свет на расстоянии, блять, выстрел. Они, сука, не мог то уничтожить, блять, без моего приказа, блять. Че серьезно? Блять, с это... Тяжелым уровнем сложите, че там, надо. Отрядом теперь еще и показывают, что они стреляли, блять, Когда в их зоне, блять, поражение. Стоит враг. Я отдам все за великую силу! Пусть. Просто гурит. курит, жепа. блять что-то мне подсказывает что вилейте. руки в ноги и мункап первую очередь у нас или да, мне сейчас блять накостляют уже блять там блять да вы ч ⁇ шутите что ли блять рады что они диковатные Одной стороны, блядь. Другой стороны, блядь, они очень больно бьют.